<смех> <смех> как достать семечки из сосновых шишек? Мы берем шишку и просто стучим Если повезет, выпадают семечки. Вот с этой одна выпала. Можно больше достать, если немножко расковырять, но оно не стоит того, потому что шишек много, а времени мало. Вот из таких шишек ничего не достанешь. А из этого может быть. Не повезло. Не повезло. повезло